Третий матч на сегодня, дорогие друзья, он уже заканчивает сегодняшний вечер и подводит черту по четвертым игровым днем. Лили Лайк like против работяг Карта Дэдаст 2. Шансов это, конечно, прибавляет очень много команде Лили э, Лайк. Like, простите, команде Работяги. Постольку, поскольку, ну, самая дефолтная карта, как говорится, на самой дефолтной карте против профессионалов, могут... Несколько, на несколько раундов больше взять даже самые слабо играющие игроки, чего нельзя сказать о команде Работяги, то есть Работяги это, в общем-то, далеко не слабая команда, но, конечно, по скиллу уступают команде Лили Лайк. Тем не менее, Работяги выигрывают на живой раунд и выбирают начать в атаке, что, естественно, логично при учете того, что это карта Дедаст 2, и разыгрываться у нас будет... Точка А, по всей видимости. А, небольшим таким сплит а, Длина плюс зигзаг. И вот на длине пока у нас, кстати, а, попытки только увидеть друг друга. На зигзаге уже ребята даже немного пострелялись. И первый хэдшот залетает. Хулио Иглесиас. Картофелинка. Отдыхают. Восьмерка зачищена. Ну и понятно, что это не точка Б. лил вил лил вил Вот это да. Вот это да. Так, что-то я не вижу Лил маме, кстати говоря. Куда дели Регину? Лил Вил это, если мне не изменяет память, мне говорили, да что это виола. Ну, в общем, не важно, все равно называем по nickname. Так, теперь выход на Б. Здесь Лил кил. Трипл кил. Да, вот так это, кстати, звучит. Минус от дампа. Ну, Равиль последний. Только включаю Равиль, а он погибает. Не хочет Равиль, чтобы мы смотрели за ним. Ну, тогда 2-0. Тогда автоматически 2-0. Если Лила дадут 6, 6 раундов, я их нахожу. Артура, может быть, конечно, почему бы нет. Но там задымил, смотри, уж, кстати говоря, с Аскаром. Сверхинтересный девайс, почему бы им не воспользоваться. Хаешки прокидываются в банку, взрывается картошка. Следом от руки уже убивается Габи минус Кулио Иглесиас. И, кстати, я вам не представил игроков. Эту, это упущение. Мы сейчас с вами закроем раунд, когда вот только закончится. Быстренько пройдемся по никнеймам. Минус отравили, Лил Кила расстрелял с дигла. ой, следом очко кота, да, жопа кота, та самая жопа кота. И минус по Лил задымил, Скар в руки попадает очку кота, и это вроде бы и хорошо, с другой стороны может быть и плохо. Вот лично я бы, если убил какого-то персонажа в игре, да, и подобрал с него Скар, я бы скорее расстроился, потому что со Скара мне лично стрельба идет хуже, чем со скорострелки э, террористов, и именно поэтому Скару я бы рад не был. Ну, попытка выхода на мид Здесь у нас Лил Вил С разменом С разменчиком Равиль остается в соло Бомба у Равиля есть 35 секунд до конца раунда И Равиль все не определится Какую бы точку ему лучше сыграть Куда же ему побежать-то А, Регина сегодня празднует, Филипп, да? Понял, понял Поздравляйте Региночку от меня Всех ей благ, всего хорошего ну и раунд заканчивается все-таки предсказуемым результатом. Лили Лайк выигрывает этот раунд, хотя... Очень прилично работяги сейчас потрепали своих визави Да, раунд выиграть не удалось Но все-таки, так сказать Вышли на довольно-таки острую позицию да, То есть забрали много соперников Тем самым немножко экономику повредили Скар, кстати говоря, так и потерялся в предыдущем раунде Его никто не сумел забрать Но зато сейчас есть АВП у Лил Казнил Правда, это же все вообще не важно да? Лил Дамп, аркада на мидл На восьмерке погибает сразу два игрока Это жопка котика Улива и и выпадает еще и бомба ко всему в довес. Лил дамп погибает, а е... Е... почему е вообще не знаю. Лил кил минус картошка, Лил казнил минус Равиль и Габи соло граната за спину вторая граната прям в лоб, но по сути взрывается тоже в спине. Лил кил ну не стал поворачиваться, в результате погиб да. Такое тоже случается. Проход на А Закрыт прям под флешку. Какой же четкий выход прям под вражескую флешку? Ну, она прям взрывается прям в лицо. Минус отлил, задымила. 4-0. Ну, есть один плюс у И Этот единственный плюс. Это то, что она, собственно говоря... Э, они, они, работяги, в сильной стороне начинают. Все, это единственный плюс. Потому что при учете соперника, при учете скилла соперника, тут как бы очень... Мало чего можно хорошего-то найти Вот, видите как В пикселюшечку Лил казнил, забирает Габи И второй пулей, кстати говоря, чуть ли не лишает жизни еще одного игрока У нас от аркада от Лил Дампа С нее падает Равиль, следом падает и... А, ну, если полностью читать никнейм, конечно, то это сосячко кота Но я все-таки не предпочитаю не читать его никнейм полностью Поэтому просто жопка кота Ну и граната от Лил задымила 5-0 Задымил игрок не с РФ Нет, лил задымил Это же смог Да, если я не ошибаюсь Леша... Леша, дым Вот, так он, да, он не с РФ Лил килл, дабл килл, минус, отказнил И еще один кто-то успел сделать фраг Короче, не столь важно, кто его успел сделать Важно, что раунд опять закончился Ну, просто с молниеносной скоростью 6-0 И это за 6 минут По минуте на раунд и все заканчивается Ну, сверхбыстро и малоприятно Пока что для работяг Точечку Б обрисовал у нас Лил задымил и побежал И побежал на А То есть обманул своих тиммейтов хороший человек Илай Один, спасибо вам за подписочку на ютубе Парвис Назаров, спасибо за подписку на ютубе И Леко Смуф Вам тоже спасибо большое за э, подписончик на ютубе Парвис вот здесь тоже подписывался Но я в этот момент на перекуре был Поэтому благодарю сейчас 5 в 4 Численный перевес на стороне работяг. Да, да, черт возьми. Да, детка, на стороне работяк. Граната отлил вил минус картошка. 4 в 4. Перевес был, и перевеса больше нет. Эх, как груст. Хулио Иглесиас отправляется В путешествие на мидл Здесь, кстати, никого нет Ну, а его команда в это время готова давить позицию на зигзаге Но То, что на миду никого нет Может сыграть злую шутку с командой э, работяги И они возьмут и уйдут на точку Б А там их могут закрыть И это будет малость неприятно Но есть авик у Равили, И Равиль пытается на этом авике работать на все 100% Однако он остается один в три, и это самый неприятный момент в этом раунде, в общем-то Минус лил, задымил Здесь удается отвернуться от флешки Но... Но что это было в промах со снайперской винтовки? И с ГЛАКа тоже неудачно. Неудачненько, дорогие друзья. 7-0. И Лил Казнил просто зависает. Появляется еще один шанс и плюс для коллектива Работяги. Теперь их соперников четверо. Пока Лил Казнил там будет отвисать, пока он вернется в строй, есть шанс, что какие-то раунды все-таки Работяги наберут. Пользуясь, опять же, тем, что их больше. А, очко кота. Собственно, на меду пытается прессинговать сразу а, соперника, находящегося на парапете. И этим соперником, как всегда, по классике жанра является Лил Дамп. Я даже прям уверен, что это так. Максут Зарилов, спасибо вам а, за подписку на ютубе. Вот, собственно говоря. Ну, Лил казнил, вылетел, как вы понимаете, да. И нужно ждать появления этого самого игрока. 3 в 5 пока что ситуация не в пользу для игроков обороны. Лил килл. Ошибочка, ошибочки. Посмотри, это, возможно, кстати, дизмораль, да, своего рода. Лил дамп. А, задампил только что двоих. Но, опять же, по-прежнему перевес сохраняется за работягами. То есть шанс на победу у работяг на самом деле в этом раунде гораздо выше. Очко кота! И Габи. Вот так вот. 7-1. Ну, тут, конечно, можно сказать, что это, в общем-то, не очень честно взятый раунд, да, потому что вылетел один игрок. Ну, и типа, как бы... По хорошему там надо было ставить паузу, потому что вылетел он еще в конце предыдущего раунда. Завис, во всяком случае. Можно было поставить паузу, если бы она была там или не была. Неважно, это все абсолютно второстепенно. Потому что проблемы индейцев шерифа мало интересуют. Быстрый выход на точку Б. Готовится здесь Лил Дамп и Лил задымил. Неожиданно Дамп делает два кила. Лил задымил, кстати, не участвовал в перестрелке. Пропустил по факту соперников точку Б. Ну, там уже в Тэшке находятся игроки обороны. И вот ХАЕшка от Лил задымила. Минус Габи. Лил Вил. Ну, я даже не знаю, куда смотреть-то. Кто первый-то придет? Лил казнил. Первый пришел, но его убивает. Убивает его Равиль. Равиль в сайде. Лил килл. Дабл килл. Лил килл. Дабл килл. Йоу. Все. Раунд на этом заканчивается. 8-1. Так, что пока у нас в чатике? Они сейчас не так, так, так, так, так не в лучшем состоянии. Так, это у нас вопрос, как я понимаю, про работяг, да? Праздники, думаю, сам понимаешь. Так, салам алейкум всем, желаю всем всего самого наилучшего, всех благ и высот. Из Узбекистана смотрит это самого хорошего комментатора Абдулазиз. Очень большое спасибо вам за такие теплые слова. Жму вашу мужественную руку за такие высказывания. Огромное вам спасибо. Присаживайтесь поудобнее, приятного просмотра вам. И привет Привет, пламенный, всему Узбекистану. Передавайте от меня, кто э, знает, кто в теме, как говорится. Ну, а пока... Пока приветы закончились, мы с вами видим ситуацию 4 в 4, где Равиль забирает лил Вил, Лил-Дамп отправляется на разменчик. И хренушки 2, а не разменчик. Лил задымил. Соло против четверых и раунд. Я давайте сразу прибавлю второй Работягам, потому что, ну, это точно Второй раунд для работяг При всем уважении, конечно, к э, э, Смаку Ну, не выиграет он, наверное, такое С этими <смех> лил Саня скоро начнет читать и не комментировать этот матч Да-да-да, точно Что-то он тоже как-то фрезит По-странному, по-непонятному Вроде зависал не он О, какой ваншотик-то, слушай, сочный Игра в одни ворота Ну, знаете, ожидание это и подразумевалось, в общем-то, под этим матчем Все это прекрасно понимали, что Лили Лайк гораздо выше уровнем Ну и плюс, как э, выше уже написал Евгений Орехов Все-таки новогодние праздники и команда работяги Цитата Сейчас потерял Не в лучшем своем состоянии Ох Ох, какая плюшка прилетела. Минус Лил Килл от Хулио Иглесиаса. Ну и как-то надо придумывать, как забирать Лил Дампа. Который э, только что сделал какой-то богоподобный э, ваншот с Дигла. Еще и подобрал автомат Калашникова. Тем временем выход на точку Б... B... Прокидывается точка в одно лицо, правда, игроком с никнеймом, соси, жоп, кота, и погибает он от рук Лил Казнила вместе с Лил Задымилом. Сейчас ситуация 2 в 3, где атака продолжит, наверное, свое давление на точку Б. Равились Хаешки взрывает Лил Казнила и тем самым не позволяет ему заркадить. Но здесь флешка от э, задымилом через верх, калаш в руках имеется, в общем-то, этого может хватить, в принципе, для... Комфортного выбивания двух соперников Не очень хорошая хаешка прилетела Осталось 10 хп А соперники 9 и... 9 и 10 Хулевый Иглесиас 10 хп и за счет опыта Вполне возможно Лил задымил и выиграет этот клатч Но вполне возможно и не выиграет Прев с целью просто Немножко растолкать, так сказать Своего соперника и а, Чтобы этот соперник не понимал, что вообще где происходит Соперник на Дансполе, но все-таки Хулио и Иглесиас тут перестреливает. Здесь уж... Э, я так и не понял, почему не стал перезаряжаться Лил задымил. Мне кажется, это было единственно правильное решение. Калаш надо было перезаряжать, коли он есть. А не пытаться тащить с Диглом. Ну, Дигл, конечно, девайс хороший, бесспорно. Но э, зажать с Калаша в данной ситуации могло бы спасти, на самом деле, перестрелки с Дансполом. Ну, что есть, то есть. А вы что думали? Только Лили Лайк будут что ли раунда выигрывать? Нет, это было бы нечестно. Лил Дамп выходит в аркаду и... Ну, разменивается, просто разменивается Вот ничего больше Пользы, по сути, эта аркада никакой не принесла И Лил Казнил в этот раз уже промахивается В пиксель попасть не удается Но точно есть информация о соперники на 9. Хотя соперник на самом деле на 8. Но это не важно Лил-Вилл, не самое удачное удержание точки А, из-за этого появляется неплохая брешь, но вроде бы Лил задымил, как бы ее закрывает эту брешь Но опять же, Равиль и Хулио Иглесиас уходят вдвоем с длины и уходят они на мидл, здесь перестрелка с Лил-Казнил и надо попасть бы как-то Лил-Казнил в соперника, да, иначе -бар не резиновый, он может очень быстро закончиться ну, кстати, я вот не знаю, зачем работяги сейчас идут в парапет. На мой взгляд, нужно было все-таки жестко отыгрывать мидл, пытаться убивать Лил казнила, и все. Равиль! Перестреливает. Лил задымила. 24 хп у игрока обороны. И 16 у Лил казнила. Ну, и опять же, бомба устанавливается в глубине сайда. Я бы не сказал, что это под зигзаг, но и не сказал бы, что под длину. Ну, позиционно, конечно, Равиль в огромном плюсе находится. Лил казнил с АВП. И вообще такое будет очень проблематично выиграть. Но есть дефюз киты. Это немножко, конечно, спасает ситуацию. Но абсолютно немножко. Тайминги многое решат. Увидел. Визуальный контакт состоялся. фаззум не прошел. О, -о, -о, О, вот это поворот. А вот это было жестко сыграно. Отличный хедшот с USP. И был бы близок равиль. Но, к сожалению, немножко подвела его госпожа удача. 9-3. Лили Лайк забирают еще один раунд в свою копилочку. Равильба. Бо... Да, ну, ну ладно, что вы, ну не затащил, подумаешь, почему сразу равиль ботинок-то? Не надо Равиль так называть Просто не повезло. Александр, благодарю за качественный КС. Вячеслав, благодарите за качественный КС не меня, а игроков, которые его демонстрируют. Меня можно благодарить за комментирование, но я благо благодарю вас в свою очередь за этот донат. Огромное вам спасибо. Дай бог вам здоровья, как говорится. Картошка Равиль остаются вдвоем против Задымила и Вилла. Вилл и Задымил. Или не Задымил. Или Вил. лил Вил, Лил-Задымил. А выход на Б. А агаби а здесь ждет. Я же с любовью, Саша. Ну, я понимаю, но все-таки, ну, как бы... <смех> ну, как бы грубо. <смех> Ботинок. Минус задымил. Ну, вил хотя бы как бы вел. Давай, наверное, надо выйти разменять. Тут нечего даже как, как бы придумывать. Ну, ладно. Не стал разменивать. Это, конечно, грубая ошибка. Но, наверное, девушке можно простить какую-то тактическую оплошность. согласись, контры грамотно играют, тактично. Ну, у контров, да, есть, конечно, какая-то тактика, и они ее, конечно же, придерживаются. Но местами, на самом деле, переигрывают сами себя, как мне кажется. Потому что вот прессинги от Лил Дампа, допустим, периодически на Миду, мне кажется, не совсем идут на пользу э, коллективу Лили Лайк. -like. Местами, да, это срабатывает. Но вот, допустим, прессинг, выход в аркаду и один минус с разменом тут же... Ну, абсолютно лишено смысла. А, грубо говоря, в более закрытой позиции, например, на том же самом парапете, можно было бы сыграть куда более продуктивно, забрав двоих. Ну, либо забрать одного и отойти. То есть, а когда ты выходишь в аркаду на мидл, очевидно, что раунд для тебя закончится либо в полной победой и уничтожением всех соперников, которые будут на миду, ну, либо же... Я не знаю. Ого. Либо же... Ты сразу погибнешь, либо же просто разменяешься. Ну, то есть, скорее всего, живым ты оттуда не уйдешь к концу раунда. Я вот просто про что. И поэтому где-то, наверное, стоит играть чуть более осторожно. Лил казнил. Минус картошечка. Это, кстати, уже третий. Хорош! Трехочковая. В нижнюю Тэшку залетает от Хулио Иглесиаса. И 9-5, дорогие друзья. Бомба, огонь! Салам, брат, я был примерно час назад, к сожалению, не мог писать. Ничего страшного, за такое извиняться не нужно. Привет тебе огромный. То есть, помимо того, что они играют грамотно, позиционно, это я имею в виду Лили Лайк, где-то все-таки ошибки они допускают Но это нормально, мы все не роботы и периодически ошибаемся, да Ну вот сейчас простительная аркада Во-первых, аркаде два игрока, да, которые могут друг друга разменивать В принципе Но, правда, Лил Дамп не пошел аркадить дальше Но есть информация, по которой он возвращается И это тоже, в общем-то, основание достаточно веское, да, вернуться Лил задымил Перестреливает Равиля, и последний раунд первой половины все-таки уходит в копилочку Лили Лайк и итоговый счет этой самой половины становится 10-5. Ну, вполне себе неплохо сыграли э, работяги, как я считаю. Да, конечно, отдача в сильной стороне большей части раундов, но не, смертельно, но не смертельно. Опять же, мы не будем забывать классы команд, да, то есть команда Лили Лайк э, гораздо типа круче. И если команда Лили Лайк like гораздо круче, то 10-5 это не стыдный счет. Это, конечно, накладывает определенные сложности на вторую половину. Где сильная сторона уже будет у сильной команды. И они, типа, сейчас будут вообще по полной диктовать э, свои правила игры. Но вы же не, забив... не забывайте, да, что как-то работяги вообще-то будут еще отстреливаться. И, типа, в одну калитку они навряд ли будут проигрывать. Как бы и все. Так что тут надо просто собраться... И пытаться держаться И самое главное не бояться соперника Пусть он даже и сильнее Равиль Разменивает погибшего тиммейта Которым был очко котика Это слишком жесткий конечно никнейм Габи Ой Габи Ну все видите Вот пистолетку выиграли а я точно скажу, что пистолетку выиграли, потому что с такой позиции Виола, к сожалению, навряд ли что-то сможет сделать. Ну, еще и да, замечательный прыжок на минус 3 хп. Ну, вроде бы кто-то скажет, что 3 хп это вообще незначительная цифра. А я вам скажу, что значительная. Знаете, когда вы участвуете в перестрелке, и у вас остается 3 хп. Вот у Виолы, в случае чего, 3 хп не останется. Надо ставить бомбу, и Виола это прекрасно понимает. Картошка, кстати, уже находится в упоре. И вот Виола понимает ли, что картофанта уже ждет. Ждет вовсю. А еще и там, кстати, уже стягивается в щепки еще один игрок. Ну, то есть тут просто сейчас кучей, так сказать, задавят. И минус от картошки. 10-6. Безобразный, честно скажу, безобразный раунд от команды Лили Лайк. Like. Бессмысленные, глупые и непонятно вообще зачем. Просто, ну, учитывая, что это бывшие э, игроки... Ну, не бывшие, в общем-то, и, наверное, части даже действующие игроки коллектива Таймфактор, да, хотя самого коллектива Таймфактор как такового уже, по сути, нет, потому что они нигде не играют. Но если все это отбросить, это люди, которые всегда в обороне играли жестко, а в атаке еще жестче. Зачем они что-то там пытались отхалдиться э, в зигзаге, лично мне вообще непонятно. И в итоге э, весь груз ответственности просто ввалили, если можно так выразиться, на плечи бедной девушки. Которая, ну, и то молодец, еще умудрилась добежать до точки Б и поставить там бомбу. Ну и вот опять же, какой-то холд. Какой-то холд все на шифтах. Что-то не знаю, подменили пацанов, по ходу дела. Равиль! Сделал мин. ошибка грубая, конечно, очень ошибка от а, задницы Котика. Лил казнил при этом вообще на точку Б зашел. Но какая нафиг разница, что он на нее зашел, да? О, Равиля поприветствуем. Минус от хулио Иглесиаса 10-7. Ну, ждем девайсы, которые сейчас, по идее, должны появляться, да, ввиду поставленной бомбы в пистолетке. Хотя можно, конечно, опять же, немножко поэкономить деньги и все равно попытаться что-нибудь сделать, ну, такое. Жалко, ТФ лютами были. Да, Паш, я вот про что и говорю. ТФ, конечно, подсдали, но это и не удивительно. Там многие играют уже постольку-поскольку. Больше половины, наверное, состава играют уже давно не в КС, а в какие-нибудь другие игры. Поэтому это, конечно, уже не тот тайм -фактор. Те же самые люди, но скилл у этих людей уже немножко другой. Лилдам, минус Кулио и И здесь вот, смотрите, вдвоем стоят и не решаются пройти. Лил казнил и лил килл, да? Вот как бы про пропала немножко вот эта вот их э жесткость, да? Где они были уверены в себе и просто на ноге выходили и выигрывали. Но, с другой стороны, это, это хорошо. Это хорошо для работяг, потому что это э есть шанс на победу. Именно за счет того, что как раз-таки... Э Лили Лайк сейчас играют более-менее так сдержанно и особую агрессию не проявляют Есть некисленькая вероятность, что этим воспользуются э, работяги Ну воспользуются ли просто, тут уж вопрос к работягам Потому что сколько бы атака не косячила, если бы если оборона этим не будет пользоваться, то все как бы Ну вот сейчас пытались сыграть в угадайку, побежали на А, а атака вышла на Б Нехорошая угадайка получилась. Лил Килл, 2 кило. Минус от казнила, минус от дампа. Равиль последний. Тут может хотя бы девайс какой-нибудь обломится. К сожалению, нет. Еще один минус от лила Дампа. И 12-7 как итог. <клес> Можно донатить кс 1.6 или нет Let's go Вы как-то, наверное, может Переформулировали вопрос, потому что я не сильно понял Донатить в 1.6 нельзя Там не, не, не на что донатить Но Просто не понял не понял. Купить кс 1.6 можно Но это в Steam, это не ко мне В общем переф Переформулируйте нормально И попробуйте еще раз Тем временем у нас 34 хп у габи 0 хп у габи 13-7. Oh, <coughs> Но по факту, вот, кстати, идея Ромы, которую он сейчас высказал в чатике, мне нравится вполне И ведь действительно, если бы команда работяги, допустим Каждый день бы на протяжении годика бы поигрывали друг с другом Там вот между собой составом этим, да, например, на том же самом фасткапчике я думаю, они могли бы неплохо вот сейчас конкурировать с командой Лили Лайк в рамках, как минимум, этого матча. То есть, э, стрелки неплохие, да. Где-то, может, просто командную работу надо было бы подтянуть. Ну и немножко, может быть, точность подправить, да. Ну вот, видите. Улья Иглесиас вообще просто как в танке. Открывается в пиксель, с дигла начинает настреливать и по барабану, что там три соперника. Он не боится, то есть... Работяги не боятся соперника Который потенциально сильнее Это уже как минимум несколько процентов К шансу победить Просто не хватает сыгранности И чуть-чуть не хватает скилла Который в общем-то просто нарабатывается За какой-то определенный промежуток времени Да Два раунда остается лилилайк тем временем до победы. Две хаешки на длину. Ну, вообще никак не залетели в хулио Иглесиаса. Тем не менее, Иглесиаса расстреляли в два автомата Калашникова. Задымил минус картошка со снайперской винтовки. Вот вам, пожалуйста, уже и мидл падает у обороны. То есть вот оборона, ну, работяги в частности, играет в целом, опять же, неплохо, но видно, что в обороне у них дефолтные какие-то стратки. Без особливо каких-либо поджимов и играют чисто действительно вот что-то такое, что играется по умолчанию большинством игроков. Даблкил от Виолочки под конец раунда и матчпоинт на табло. Одна ошибочка, одна оплошность, один недострел и команда работяги проигрывают в этой встрече. Ну, они не проигрывают глобально в турнире, а просто проигрывают в этой встрече. Что не страшно. Такой отпор, кроме Работяк, вроде как Никто еще не давал, но эта карта даст 2 Да, если мы сейчас поставим, например, уток э, Играть с Лили Лайк like не на Мираже, а на Дасте То утки тоже Не слабо раунд возьмут Тут просто особенность карты исключительно Картошка минус лил килл Лил дамп забирает картошку И вообще всегда, кстати, вот много раз Когда комментировал команду Time Factor, А комментировал я ее очень много раз Всегда говорил, баньте карту даст 2 И все, не выдумывайте Лил-Вилл, она наш Виола, завершает этот матч своим минусом по очку кота. 16-7 итоговый счет этой встречи. Команда Лили Лайк одерживает верх над своими соперниками. Кто-то в чате, возможно, не удивится, кто-то удивится. А лично я удивлен результату голосования в чате. 51% голосов. Вот 52 сейчас кто-то хитрый В последний вагон решил запрыгнуть 51 был процент голосов но ну, окей, 52 Было отдано за команду Лили li лайк, -li -like, то есть в общем-то чат На самом деле думал, что Работяги вполне себе могут выиграть Ну и сыграно весьма действительно было неплохо